Ага, шортики. Петуша раз красным гребешком. ты показываешь. Шортики. Так, ну что, по крышам у нас карта, и это будет, конечно, жесть. Так. Давай вот так. Не все так просто. Ну, я даже не знаю, тут, наверное, скорее всего, сначала нужно все-таки построить, чтобы мы хоть прошли. Хотя бы раз. Ну и куда мы пройдем, объясни мне. К метку. И мы на мед засели. Лети! Да ладно, ты че? Серьезно? Помен. А, понятно. Слушай, я уже стал переживать, но нет. Моим переживаниям не суждено было сбыться. Лесенка. Ну, угу. пусть будет монета. Вот так. <laughs> вот так. Так. Боч. пускай выйдет. Эм. Че, мы должны финиш перепрыгивать, что ли, я не пойму? <свист> Ради монетки. А, ну все, я как бы в Ай, И ты нет! тоже... <свист> не смог. Не а смог. Зато я смог. Петушара, какого фига ты не летаешь? Не знаю. Так. Как-то так. Ну, можно как-то и так. <média> Что мы делаем? Так. А, серьезно! Вот офицер к не долетел. Вот офицер к ну ладно. Жалко, способностей каких-нибудь нет. Да, да, кулисы. Хм, за кулисхи. Надо вверх. За подарком. Японский <свот> мед. Сходил за подарком, да? Клаба костюма. Ух, кусок. Я успел. Да. Костюм рыжий панду, енота. Хм. Так, ну-ка. А, -а, а, он слишком... Ой, вообще капец. Он слишком близко. Ну, ничего. Теперь мы начнем мстить офицерку. Ну, чё, офицерк, начнем с тобой? <связано> Сквозные выстрелы. Да? Ну ставь ты уже господи какой-то рандом будет сейчас. Hmm. <coughs> ты, я пожалуй знаешь что сделаю вот так. Японский мед, как же он задрал. А чё шайба-то не, не в ту сторону летит? Блин. Ну ладно. Ты чё туда собрался? ты вообще больной? Либо скользишь, либо мед собираешь. Медвежатцы, это пипец. А это нужен скилл, понял? Блин, не успел. <laughs> Че ты не успел? Ты все равно не любишь мед. Ну я, блин, даже не знаю, упростить тебе или нет. Нет, не буду прощать. Не ну нафиг. Хм. Ну я, блин, даже не знаю. Вот так. блин это чё за нах <смех> и как теперь там пройти <смех> тайминг лови какой тайминг они жестко летят ты чё у меня с жопой идешь ой блин <смех> <смех> да ебать Словил тайминг и мед. Японский мед, да. <laughs> Японно меда. Нафиг сюда, пас. Все нормально. Нет, не смей даже. Упростишь, я тебя шанс. заколочу. Надо шанс давать. Да? Все, я тебе шанс не дам. Ладно, вот так. Зачем она? узнаешь <связываешь> а ты кверх ногами поставил ну да куда а ну там ты не пройдешь по барабану <связываю> вот когда не знаешь куда ставить да <связываю> везде везде жопа <связываю> пусть будет поставил <как> <связываю> а сейчас дичь начнется Зачем ты врата открыл? Просто капи. Это жесть, конечно. Монета. Так, что нам нужно усвоить? Что нам не нужно вот эту монетку брать? Ну ты понимаешь, что там капец сейчас начнется. Полный, подожди. Серьезно. ФСР уже боится. Ай, а ее перевернуть нет. нельзя. Блин. Да куда ты ставишь-то? Ты заколебал? Я тогда точно поставлю сюда прям в начало. О. Ну все, окей, удачи тебе. Во все. Да ты офигел! <связывая> Лучшеб ты больше не елозил даже. Пиндец. <связывая> Я поставил вот те мне... штуки, <связывая> чтобы <-то> была <связывая> возможность на них прыгнуть хотя бы раз. <связывая> не прыгнешь ты ни разу. А да ты взял своим трупецким все это сломал. Я сломаю эту хрень. Ты заколебал. Не надо упрощать. О, жесть какая. Ну ладно, <peanuts mainstream music> допустим. чё ты? ты... Что ты видел? ты? Это это самолет в самолете. Ты видел, что я сейчас сотворил? Я видел. А ты прям на стрелу носил? Смотри, самолет в самолете как красивый. Ой, же. Пипец. Так. Ну что, я, пожалуй, думаю, знаешь, что нужно сделать. Пора нам убирать Вот то мы не достанем уже никогда. Ну и куда ты хочешь эту хрень присобачить? А, вот даже так, да? <гас> зря я эту хрень взял, зря я эту хрень взял. Во, вот так тогда. Зачем? А, ты даже вот так даже. Окей. <гас> до сюда ты <-то> долетишь. <гас> <гас> Дальше ты не улетишь. Как ты летишь-то? Ух <гас> ё! Я, я не знаю, как я лечу. Я не понял. Ты у меня в воздухе летел вообще? По воздуху. Я летающий хома, Леон. Так. Хома, Леон, скажи мне. Хома? Да. Туда. Два бухих, блин. Это божественно. Это жестоко. <свист> <свист> По-моему, ты дичь сделаешь. <свист> По-моему, дичь сейчас сделал ты. <свист> Нахрена. Тут мед нужен. Мед нужен, ну хорошо. Можешь мне еще сюда что-нибудь насобачить? А, ну давай, давай. Кто давай, прошел давай. мед, тот пошел дальше. Ага, и наткнулся на шипы. <свист> Вау, воу, воу! Чего за жесть я сейчас сотворил? Капец! Вот это сейчас было обидно, вот это сейчас очень обидно было. И последний раунд. Эту обиду ставил ты. <сöring> <сöring> да, мне нравится. Мне нравится эта обида. Победа. Ой, как мне нравится. <свист> и да, и да. <свист> <свист> <свист> вот так. Так и быть монетку. <свист> Я знаю, что ты не любишь эту хрень. Поэтому, чтобы на самолетике было сложнее. <свист> ну и зачем ты это делаешь? Куда ты это делаешь, объясни. Там самолет теперь не пролетит. Ну, окей, окей. Ты хоть знаешь, как на эту штуку так запрыгивать? Ой-о. Это, это я полетел? Да, это ты полетел. Ой-ой-ой-ой-ой. <свят> ну слушай, это было ближе, чем ты пока. <свят> <свят> а, и за счет двух монеток монет, как сегодня выиграл. Ну, двух монет, которые ты схватил. Да. <свят> Что ж, если Ай. вам понравилась эта дикая, бадючая игрушка, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии и жмите на колокольчики. Правильно ж? Ну, естественно, а как иначе-то? Ну, а если вы хотите с нами поиграть, то милости просим. Время есть и места тоже есть. во воу воу, воу ху -ху -ху. Это ты эту дичь взял? Да. Жесть. Видал, какой я теперь енот? О, да. Ну что ж, всем спасибо за внимание и всем пока. Да, всем удачки и всем пока. Brrrrr, ha ha ha ha ha ha.